только вроде, вроде как с армии, не с армией, блять. Вот я вот хочу, блять, нахуй, ебать ее, блять, вот, вывоз работать. Она начинает говорить, можешь доебаться до столба? Он блядь, да блять, пошли нахуй, ебаный ворот, блять. Он и, и, на улицу вышел, блять, хуяк и к столбу подходит, блять, и, и, и, и сможет на столб находит. Ну что, сука, стоишь, блять, ебаный, ну стои, стои, ебаный ворот, блять. Что, блять, нахуй, связьми обмотался, и стаканы поверили, э, э, э, э, э, ну...